Этот мой вечер Выпал нож, снова с нового кейса, ну вообще хорошо. Всем здорово, я еще до конца не выздоровел, и записывать видео, ну, не так-то просто, как минимум, потому что боли до а горла. Вышло обновление в CSGO, вышли новые кейсики, новые, новый кейс. И этот кейс уже есть а, на гифдропе. По-моему, это первый сайт, который добавил кейс. Единственный прикол в цене. Вот это прикол! вот сейчас, наверное, у всех возникнет вопрос, почему так дорого. Но тут как бы все изи. Они, знаешь, добавили кейс, чтобы как-то хайпануть, но по факту здесь лежат только ножи. Я так понимаю, что это по причине того, что новые скины через 7 дней только после дропа с кейса вылетают из трейдбана, и их можно обменивать. Соответственно, через CSGO, TM их можно будет покупать только после 7 дней, как выйдет кейс. Тем не менее, на гиве есть ножи, и по факту с этого кейса дропаются действительно... На эти ножи, потому что новых ножей, насколько я знаю, исключительно для этого кейса Valve не добавляли У нас на балансе 50 тысяч, ссылок никаких не будет Хочется реально пооткрывать кейс исключительно с новыми ножами И плюс это опять же хайп, сейчас вокруг этого кейса реально идет хайп Ловят хайп можно словить новую аудитории И говна в комментариях, как обычно Ну, я это уже зачитаю Вот, поэтому, ребят, поддержите лайком Сегодня с нового кейса будем выбивать исключительно ножи Поехали 50 тысяч Ну, рассчитываем на то, что все-таки будет нормальный окуп И можно будет уже что угодно вывести Так, говни сейчас Здравствуйте, ручная роспись, тычковые ножи 6 тысяч Круто, и сейчас, знаешь Надо добавить, типа Вау, выпали ножи с нового кейса Вау, спасибо Ну, 6000 рублей это первый нож с нового кейса Едем дальше, я сразу предлагаю Два кейса за раз открыть Блин, но ну вот эти ножи на самом деле очень крутые Тут э, по факту те же скины э, Раскраски, что и были на других Говнищах, и опять оно не окупается Те же раскраски, что были Только на других ножах, перенесли на ножи На которых этих раскрасок не было Поэтому ничего супер Сверхъестественного здесь нет, но по факту Все эти ножи реально крутые То есть а тычковый автотроника ну прям топ Да и в принципе я 100 трек <смех> Сколько? С и, и что? А а окей, а а типа, ну, мы в плюс даже еще не ушли. Я понял. Give drop, спасибо. Ну, <смех> ладно. <смех> <смех> статрек гамма волны реально мне показалась дорогая история плюсом я не знаю цен в принципе на новые ножи э, я вообще просто без понятия Я примерное представление имею кстати вот охотничий нос черник глянет за 22 тысячи но ну, я вообще не знаю цен на эти новые ножи но ну, кстати мы наверное уже ножей 10 с нового кейса выбили и да это будет не кликбейт ну как бы а, да ну и кста легенды кстати это дорого а это дорого 50 тысяч все но я оставляю деп уже окупился так все один нож этот на вывод, скорее всего, будет. Ну, не, я по-любому с ним ничего не буду делать. Нафиг. Д покупленный и пусть лежит, а на остальные можно покрутить кейс. Это знаешь, как с Изиком, когда типа ролики пятиминутные, ты все уже выбил с сайта, что можно. И пятиминутный ролик, и думаешь, блин, что делать. Ну, ладно, будем надеяться, что дальше что-то выпадет. Блин, а главное, что Д покупился серьезно. Что я думал, что good game will play. И, блин, ну, это, конечно, круто. Начинает тихоньку болеть горло. Ну, наверное, на этом все. Четыреминутный ролик. Не, ну вот тот строг нож я вообще не хочу. Продавать от слова совсем. Так, статрек гамма волны это, конечно, нет. Он дороже по-любому стоил, чем тычки. Но тычки, насколько я понял, они вообще дешевые, не имеет значения, в какой раскраске. Могу ошибаться, но реально, я новые прайсы, но ну, вот эти ножики не знаю. Нож легенды, но уже обычный. на работяга. 10, 11 11 тысяч. Ну да, то есть примерно, блин, представление имею. ну но... Ладно, 26 тысяч. И... Э, подожди, опять 100 трек легенды Это опять 50 тысяч 23 Ну, слушай, с тем учетом, что у нас полтинник лежит в инвентаре Плюс 36 на балике Вообще шикардос Прям, блин, очень круто а, вот это кайф Вот это Вот в кс всрал 40 тысяч по факту За 3 ролика, да, которые вышли в один день Здесь за ролик по факту больше чуть деп Хотя нет, в кс я потратил больше Потому что я там моментально продавал скины Не, в общем, мы там больше потратили, чем 40 лет, Потому что э, я смотрел... По прайсам я их под продавал за моментал. В все-таки денег ушло на это больше. Здесь же как-то за ролик даже. Ну, понятно, что кейс только с ножами. И в это, в принципе, такая себе история. А когда ты ютубера, вообще лучше открывать на сайтах. <с> Тем временем 21 тысяча. Я сейчас поставлю вот этот нож на вывод. А что? Подожди, у меня... Почему-то слетели все шрифты. Все, вроде бы все выводится. Ждем продавца. Вообще шикардос. Вообще прекрасно. Блин, ну полтинник сейчас в инвент упадет. Мы окупились. Вот это кайф. Уже на два кейса. Не хватает, но тем не менее, одну штуку откроем. Сегодня максимально соевого не хочу всерать деньги. А, так, легенда: Охотничий нож. Но он опять же окупает кейс на тысячу рублей, насколько я помню, да. А, хотя нет, подожди, небольшой минус, неприятно. А вот автотроника, где? Автотроника, этот Охотничий. Интересно, дорогой или нет. Гамоволны, бабочка. Вот это было бы вообще сок. Но ну, черный глянец это говнище. 6 тысяч рублей. Блин, еще бы чего нибудь дропнулось, было бы классно. Не, ну хочется... О, наклейка Станислав. Тему. Статрек, ручная роспись. Уверен, что она стоит копье Вообще копейки. Ну, 9,800. Да. У нас 14 тысяч. Еще один кейс открывается. И все-таки рассчитываю на какой-то... Фальшон, ручная роспись. Спасибо, сайт. Это помойка. Хотя нет, мы еще один кейс можем открыть. Ну, блин, сколько мы сегодня? 15 на жизнь нового кейса. Я не знаю, как взять, ребят, про лайки. Во-первых, большой деп. Во-вторых, вот это интересно. Бабочки, они всегда были дорогие. Это сколько? 33 тысячи. Хорошо. Три кейса. Вообще, блядь, это, это просто. После э, файлов CSGO это, ну реально, небо и земля в детски Троника тачки, но они красивые, но они дешевые. Вот это я уже точно знаю. Ну да, 24 куска. Ребят, поддержите лайком. Не маленький деп. Ну и как бы хочется, чтобы этот ролик все-таки стрельнул в тренды. По факту, ну, в тренды, блин, в топы, в тренды. И в ТикТоке еще, вот будет классно ну, То есть, по факту, здесь не будет байта на ролике Первый раз за миллион лет а, Вот, поэтому, ну, можно подержать видос луком Вообще будет круто Плюс еще и больной контент записываю Ну, это дефолт, но сейчас без шуток Реально не так легко дается запись видосиков Но все-таки контент мудить хочется И новых... Новых 60 тысяч легенды в на... Оно просто Отбивает за все Не, ну давай еще, давай фастом Просто уже фастом, так, ладно, 38 тысяч Ну, бля, наверное, ну нет, хуйня Хочется, честно, что-то еще то Это, знаешь, уже, блядь, азарт пошел Я уже фастом хочу хуярить Ой, бля, ладно, ну главное, оно укупилось Главное, я не обосрался, ну можно было тоже забрать Ладно, легенды, автотроника, точковые Шестодрек, фальшон, ручная роспись Продать, блять. ну, ну это 60, Наверное, не выпадет же, ну, пробуем дальше Хочется вот реально, когда у тебя начинается какой-то азарт, когда ты ловишь какие-то Выигрыши, хочется фигать чужие. Фастом, но нет, тычки дешевые Это байт, потому что не знаю цену, но 9000 реально же достойны. Ладно, 32к, 53 тысячи остается Блин, но ну мы сегодня реально дофига Кейсов открыли, ну я, блин, больше 100 Кейсов, 100%, то есть я в этом уверен Ошибка, попробуйте еще раз, прекрасно Блин, ну прикольная тема, молодцы ребята Что добавили кейс новый, да Исключительно с новыми, это это да дорогая Хуйня, сколько, блять, что за помойка Почему это так дешево, 100 где я потерялся в момент формирования цен? Почему? Типа, ну это реально дешево. Легенды дешево, фальшиво, но в принципе дешевый охотничий может быть стоит денег. Хотя фальшиво он самый дорогой по факту оказался. Ладно, 45к, фастом, нужно что-то годное, я думаю можно заканчивать ролик уже на вывод в принципе оставить. Я реально, ну, не хочу всю историю сливать. Давай, открыть фастом три кейса. Да почему оно не открывается? В чем проблема? В чем... Что такое? Про... Почему не открывается кейс? Закончились ножи или что? Okay. И сегодня этих ошибок было на ролике реально много. В чем проблема? Охотничьи легенды и... 2 нажаточковых автотроника 88.11. Ну, это все опять же можно, я думаю, забрать. Давай, да. В принципе, все мы это запросим. А, окей. Окей, здесь подобралось. Так, были бы наживы. Потому что я вот как было на языке, Медузы не выводили, потому что, ну, я не знаю, там была какая-то проблема, они не хотели. Я запускал стрим. Я вот э -э все Настя, Все подобралось. Хорошо. Я вот жду момент, когда будет, знаешь, он мне не выведут скины, и я стрим запущу. В общем, всем огромное, ребят, спасибо. Надеюсь, ролик понравился. Большой деп. Но, окей, мы его отбили. это реально радует, потому что после фейла в Counter-Strike с вот этим вот новым кейсом, ну это вообще абсурд был, кто не смотрел, посмотрите, там даже может где-то 1060 мы на вот эту вот историю потратили. Всем спасибо еще раз, это был человек, ставьте лайки, все-таки сложно было записывать за больным горлом, но, тем не менее, контент. Всем пока!